Давайте начнем рассматривать аппараты для измерения льда b y 168 188 и 269 в комплект поставки аппаратов всех входит паспорт руководства по эксплуатации запасная силиконовая заглушка и предохранитель давайте начнем по комплектации своих аппаратов да то есть вот у нас непосредственно загрузочный бункер и загрузочный бункер, и непосредственно здесь, да. То есть лед загружается непосредственно сюда, включается аппарат, получаем ледяную крошку. А, на у а, аппарата 168 на крышке используется концевик, то есть при открытой крышке, соответственно, аппарат работать не будет. А, и, ну, пульт управления, да, то есть включение, выключение и реверс. То есть здесь очень просто. Ну, понятно, что у всех аппаратов есть, то есть, слив воды, да, то есть, тут находится, да, то есть вот с, с, как она называется, с силиконовой заглушкой, ну и соответственно здесь вот просто сад падает влага, вода влага, которую потом можно слить. У 188-го аппарата управление то же самое, да, то есть ну понятно, что он здесь уже просто идет с бункером, то есть включение, включение и реверс. У 269-го аппарата управление уже идет немного другое. да. То есть, можно задавать непосредственно время работы, 10, 20, 30, там, 40 секунд, и просто исключение и выключение аппарата. То есть, там подается питание, и есть кнопка, ну, кнопка непрерывная работа. Чтобы остановить аппарат, нужно эту кнопку тоже также нажимаешь либо на выключение полностью аппарата, и, соответственно, работа прекращается. Ну, то есть, весьма нехитрый аппарат. <coughs> Давайте посмотрим, что здесь представляют действия эти аппараты да то есть они подходят как краске для простого то есть для, а, кускового, для для кускового льда вот то есть неважно какого размера да, главное чтобы у нас проходило непосредственно а, в бункер то есть и вот из-за из такого принципа работы они а, обладают достаточно высокой производительностью да то есть до а, 70 и 90 килограмм в час соответственно вот Сейчас в этом как раз плюс кидать и а, Не забывайте, конечно, что после загрузки да закрывать нужно крышку. А, также забыл упомянуть, да, что, а, разумеется, есть ручка регулировка а, регулировки а, фракций, да, которые вы а, получаете, то есть больше фракции и меньше, то есть больше фракции у нас будет ну, лед мелкой чешуйкой а самая мелкая фракция это консистенция так называемого мокрого снега то есть а так давайте посмотрим в работе то есть включаем аппарат вставляем любую емкость ну и давайте допустим 10 секунд стоп перебор то есть ну вот соответственно такой продукт получается это у нас крошка крупная Так, сделаем То есть вот такой консистенции у нас получается а, лед, да, то есть, ну, так скажем, мокрый снег. Ну здесь, опять же, практик еще достаточно большая. Ну, все по идее подпливается сверху топпингом и подается. То жаркие недели.